Вас приветствует интернет-магазин Sport Extreme v -Pike. Продолжаем говорить про велосипедную экипировку. Перед вами перчатки фирмы XLC. Это немецкий бренд. Перчатки эти считаются подростковыми или женскими. Очень удобные. Сделаны из высококачественных материалов. Сверху... Идет микрофибра, которая хорошо растягивается и хорошо ложится по руке. Материал дышит. На пальчике есть микрофибра, которой можно вытирать очки под салба. Внутри идут на ладошки подушечки, которые уберут дополнительное напряжение и давление на руки во время катания. Использован материал в виде пены. Вставочки из кожи для того, чтобы наша перчатка была более долговечная. Перчатки есть в четырех размерах: S, M, L, XL. У меня в руках Эмочка в принципе подходит на женскую руку. Плюс этих перчаток, что у них они очень хорошо садятся, и у них нет дополнительной застежки. Очень комфортно руки, держаться за руль будет тоже удобно. Обратите внимание, перчатки очень качественно сделаны, хорошо пошиты, учтены все анатомические особенности пальцев. Между пальчиками очень удобно, ничего не жмет, не давит. У нас на сайте есть ссылочка, которая поможет вам подобрать правильный размер перчаток для себя и для ребенка. Это важно для того, чтобы перчатка не была слишком большая, не болталась на руке и не была маленькая, чтобы не давила при обхвате руля. Заходите к нам на сайт, выбирайте перчатки www.bibike.com.ua и помните, что это необходимая часть экипировки для того, чтобы защитить ваши руки от травм и для того, чтобы ваша рука не скользила по грипсам. Не забывайте подписываться на наш канал.